Мы рады приветствовать вас на сайте «Дизайн кухни». Предлагаем вам коллекцию кухонных интерьеров со всего мира. Тут самые вкусные идеи дизайна и оформления кухни. Как обустроить уютную и комфортную кухню? Советы, как сделать, чтобы кухня была удобной для приготовления ужина и посиделок с подругами. Как выбрать мебель на кухню?